В Совете Федерации РФ предложили лишать уехавших из страны либералов и предателей всего имущества в России, независимо от того, звезды это или айтишники. Член Совета Федерации в Республике Крым Сергей Цеков заявил, что у граждан России, покинувших страну и критикующих ее, в том числе известных личностей, необходимо конфисковать имущество и направить его участникам спецоперации. Эти либералы и предатели должны улишиться в России всего. Всем этим Ургантам и Моргенштернам, хотя я бы не хотел называть имен, все тем, кто критикует Россию из других стран, нужно конфисковать